Вы знаете, уже неформально, хотел бы два слова добавить из того, что министр говорил, и то, что я сказал вот в своем вступительном слове, имея в виду, сейчас все это обсуждают, и, конечно, в вооруженных силах это обсуждается в первую очередь наши документы, проекты наших договоров которые, и соглашений, которые были направлены руководство Соединенных Штатов и НАТО по вопросам обеспечения стратегической стабильности. Вот мы видим уже, что их некоторые наши недоброжелатели, прямо скажу, интерпретируют как ультиматум со стороны России. Это ультиматум или нет? Конечно, нет. Еще раз напоминаю и хочу напомнить еще раз. Вот все, что делали наши партнеры, так их назовем, Соединенные Штаты в предыдущие годы обеспечивая якобы свои интересы и якобы свою безопасность за тысячи километров от своей национальной территории. Они это делали, вот наиболее такие жесткие и яркие вещи, без, всякого, без всякой санкции Совета Безопасности ООН. Вот Югославию бомбили под каким предлогом? Что санкции Совета Безопасности, что ли? Где Югославия где США? Уничтожили страну. Да, там внутренний конфликт, там свои проблемы. Но кто дал право наносить удары по европейской столице? Никто. Просто так и решили. А сателлиты за ними бежали, сзади ними подтягивали. Вот и весь, вот и все международное право. А под каким предлогом вошли в Ирак? разработка оружия массового уничтожения в ираке зашли страну разрушили создали очаг международного терроризма а потом выяснилось что ошиблись потом сказали нас разведка подвела ничего себе страну разрушили страну разведка подвела и все и все объяснение оказывается не было там никакого оружие массового поражения. никто не готовил наоборот когда-то было все как положено уничтожили а в сирию как зашли что санкции совета безопасности нет что хотят то и делают но то что они сейчас делают на территории украины или пытаются делать и планируют делать это же не за тысячи километров от нашей национальной границы это у порога нашего дома и они должны понять, что нам просто некуда дальше отступать. Здесь идет специалисты, мы с ними постоянно, я же с ними, постоянно в контакте. Вот в США нет пока гиперзвукового оружия, но мы знаем, когда оно появится. Ну, это же не скрыть, все фиксируется, испытания проходят успешно, неуспешно. Ясно, нам примерно понятно, когда это будет. Ну и поставят... На Украине да, это -э гиперзвуковое оружие. А потом под его прикрытием, не значит, что завтра будут применять, потому что у нас циркон уже есть, а у них пока нет. Значит, не значит, что завтра будут применять. Но под этим прикрытием вооружат и будут толкать на Россию экстремистов из соседнего государства, в том числе на отдельные регионы Российской Федерации, ну скажем, на Крым при выгодных, как они полагают, для себя обстоятельствах. Они что думают? Мы не видим этих угроз? Или думают, что мы безвольно будем смотреть на создаваемые для России угрозы? В этом же вся проблема. Нам просто некуда двигаться дальше. Вот в чем вопрос. Вооруженные конфликты кровопролитие. Это абсолютно не наш выбор. Мы не хотим такого развития событий. Мы хотим решать вопросы политико-дипломатическими средствами, но иметь хотя бы ясные, понятные, четко изложенные юридические гарантии. Вот в чем смысл наших предложений, изложенных на бумаге и направленных в Брюссель и Вашингтон. И мы надеемся получить на них ясный, исчерпывающий ответ. Есть некоторые сигналы, что что партнеры готовы вроде бы над этим работать. Но есть и опасность, что будет принята попытка заболтать, погрузить в какое-то болото и все наши предложения. А самим, используя эту паузу, делать то, что они хотят. Вот, чтобы всем было понятно, мы это понимаем. И такой поворот событий, такое развитие событий у нас, конечно, не устроит. Мы надеемся на конструктивные, содержательные переговоры с видимым, причем в определенные сроки, конечным результатом, который обеспечил бы равную безопасность для всех. Вот к этому будем стремиться. Но стремиться к этому можно только в случае полноценного развития вооруженных сил. В последние годы нам удавалось это делать, достигнут хороший уровень боеготовности, и я об этом говорил, и министр сейчас только что докладывал. Темпы набраны очень достойные, нужные для нас. Есть вопросы, которые требуют дополнительного внимания, мы занимаемся ими постоянно с промышленностью, как вы знаете, два раза в год в Сочи собираемся. Почему в Сочи? Не потому, что там погода хорошая, а потому, что все уезжают туда. Все мы от всех текущих вопросов отключаемся и занимаемся только оборонкой и развитием вооруженных сил. Ну и они проходят достаточно содержательно и эффективно. Повторяю, вопросы есть, их много, но мы их решаем. Я очень рассчитываю на то, что вместе и дальше будем двигаться таким же темпом, нужным для обеспечения безопасности России и ее граждан. Вам большое спасибо с наступающим Новым годом.